Итак, всем привет! С вами Андрей. Вы на канале AlexSense. Сегодня я вам расскажу, как же начать играть в лигу Ну то есть я имею в виду. Вот вы зашли. Получается в Рокетлигу сейчас. Чуть тише музычку сделаем. Вот вы зашли в лигу типа, ну понятно. Вот у нас все играть, там все дела. Я расскажу по, получается, по порядку все. Ну начнем, к примеру, настройки. Настройки вы можете тут все настроить под себя. То есть тут есть регион. В основном, что здесь вам надо, пропускная способность. То есть в основном ставьте все на высоко. И все будет нормально, если у вас тем более отличный интернет. То есть также можете текстовый чат здесь поставить. Только команда, только друзья, только быстрый чат. Ну и тут, я думаю, разберетесь, ничего там страшного. Камеру вам надо будет потом по сути игры вам самим себя настраивать под себя, то есть как вам будет нравиться. Это мои настройки. Сразу говорю, <coughs> по-моему, когда я начинал играть, была дрожь камеры. Сразу заходите в эту камеру и смотрите, что у вас здесь галочка не стояла. Дрожь камеры, это очень сильно вас, вам будет мешать, это неудобно, я не знаю зачем это сделали. То есть я же говорю, можете заданные настройки здесь включить, то есть тут уже есть некоторые настройки, Можете по ним попробовать, но там не очень тоже удобно. То есть вам нужно по сути будет самим настраивать здесь. По сути игры, как вам будет нравиться, как вам будет удобно. Ну Управление тут понятно, тут ничего сложного, тут э, чувствительность управления. Не знаю, я тут вообще ничего не менял. То есть я как бы нормально все тут. И интерфейс тоже ничего тут рассказывать. То есть тоже видите, как у меня все стоит. Можете также поставить, мне все равно. Графика это понятно, звук понятно, чат это, ну, чат это быстрые команды, которые на единичку, двойку, тройку и четверку, получается, вы можете говорить своему тиммейту, вот, типа, это быстрый чат, быстрый чат, то есть не ни голосовой, ничего такое, это просто быстрый чат, вы можете это тоже настраивать. Дополнение, тут вообще можете ничего не трогать, то есть это все, это фигня. Ну, в общем про настройки все, про профиль тоже в основном такого рассказывать нечего, это не очень всем э, как бы нравится, ну в плане давайте быстро, быстро расскажу, то есть что в основном тут надо, вам это если вы хотите выбрать рамку, к примеру, вот рамка вокруг вашего, э, получается этого, как этот, э, не никнейм, а, а вашей аватарки, э, то есть если у вас будет какой-то доступный, то есть вы можете его поставить э, и все, все могу сказать, просто рамку поменять, выбрать баннер, выбрать баннер, чем могу еще сказать, просто баннер выбирайте, который будет справа у вас отображаться, вот он баннер. То есть что -то еще раз сказать, можете цвет баннера выбрать, вот он меняется, видите. Можете выбрать, вот у вас будет показываться, как это сказать, ну просто под никнеймом, я не знаю, как это сказать. Я не знаю, это не никнеймы, а как это называть? Ну, прозвище можно так сказать. А, типа, джаглер, там, лангхэт. Lang", ну, ну, вы поняли. Ну, в общем, это не столь важно. Выбрать гимн игрока. это, То есть, если вы забили мяч, то есть, по-моему, будет ваш гимн играться. Ну, я вроде так, вроде так, правильно. А, это тоже просто новое нововведение. То есть, это, по-моему, не парьтесь, это вообще не нафиг никому не надо, то есть в основном все просто отрубают музыку, и то есть они даже своего гимна не слышат, то есть в основном толку нет. Клубы это, то есть вы можете свой клуб создать, он у нас будет слева от вашего никнейма описаться. можете сюда добавлять всех друзей, можете всех подряд добавлять, кто хочет, вот, то есть тут тоже в основном разберетесь. Повторы, это которые повторы вы сохраняете, это я очень давно уже сохранял, видите, еще в 2020 году, сейчас уже 2021 год, я даже не знаю, что это даже не хочу включать Карьеры, тут ваша статистика вся отображается Что, как, что вы делали, проценты побед и так далее Рейтинги А, ну тут 100, топ, топы, топы игроков показывается То есть, я там не в топе явно Вот, кстати, это, это ранги, кстати, вот можете посмотреть А, даже есть уже сверхзвуковая легенда Вот она что Я даже не знал про такой то, что новый ранг есть Uh, я не знаю почему, а это в дуэль, ну соло дуэль алмаз, я тут не смотрите, в основном ну, я же говорю это топ игроков, тут не столь важно, но тут можно посмотреть ранги, то есть вот ваши ранги, то есть есть бронза, есть серебро, золото, платина, алмаз, чемпион, великий чемпион и сверхзвуковая легенда я сейчас же на чемпионе втором, вот я вот здесь вот Чемпион второй, видите, не знаю, видите, вы наверное, мышку не видите мою, он именно Чемпион второй, не пишется справа. А, так, ну, вроде все, с настройками, профилем все. Гараж это, это тут сами разберетесь, я не буду рассказывать все. Просто гараж это, можете свою тачку настроить, открывать, к примеру, от модифицировать, нет, это... заходите в управление инвентарем. И тут то, что кейсики будут вам выпадать, к примеру, вот они, кейсы, получается, они почему-то называют контенты. То есть их берете и просто открываете. А, и тут в основном пишется, что у вас есть, то есть все краски, там руки, бусты, там все дела. Ну я же говорю, объяснять это очень долго. Тут самим вам надо просто зайти, вы, в принципе, тут все разберетесь, ничего сложного. Это в основном видос, как начать играть, то есть это я просто так по-быстрому побежал. С руки пас, я думаю, тоже все в, 20, в 21 уже, получается. В 20 веке живете, блин. Я думаю, Rooket Pass вам и так стандарт понятно, что это, для чего и зачем нужен. Тут всякие разные плюшки дают. Можете его покупать, можете не покупать. Это за вас. Здесь магазин это э, покупать за валюту, получается, руки тыги, то, что вы хотите. Я тут ничего не покупаю, потому что я все трачу в Rocket Pass. То есть косарь набирается в Rocket Pass, и вы покупаете следующий Rocket Pass. То есть, ну смотрите, тактику такую. Rocket Pass один купили, один раз, всего лишь один раз купили Rocket Pass. И набираете в Rocket Pass 110 уровень. У вас во время этого набирается как раз 1000 этих кредитов, чтобы купить следующий Rocket Pass через 4 месяца, который будет новый. То есть, в итоге, вам не нужно будет вообще больше никогда не донатить, то есть, э, нафиг оно надо. Э, то есть, ну, в магазине тут сверху есть разные темы, то есть, которые хотите покупать, там, я сейчас тоже не буду объяснять. Дальше, в основном, вот вы зашли руки что вам надо, как начать играть, то есть, как вообще, что делать, что делать, что, что... В основном, тут вопрос такой, что делать... Состоит. А что вы хотите добиться от этой игры? Либо вы хотите играть на рейтинг, либо хотите почилить, зайти. Почилить, зайти, это все равно, что с друзьями, к примеру, зайти и почилить. Это можно зайти в дополнительные режимы, то есть там весело бывает, прикольно, забавно. Поиграли, тут, конечно, тоже ранги есть, но я не вижу в них смысла, потому что здесь в основном, играют люди, играют, не буду спорить, играют. Но не так много, к примеру, как рейтинг или в обычный. Зашли почилить, зашли в дополнительный, либо зашли в обычный. Зачем заходить в соревновательные, рейтинговые, если вы зашли почилить, то есть я не вижу смысла. То есть вы просто таким образом, если вы даже не, не собрались выигрывать, то есть зачем портить другим людям жизнь или так далее. В общем, обычный режим это обычный режим, то есть прямоугольное поле 3, и 3 на 3 играете игрока. То же самое 2 на 2, 1 на 1 и 4 на 4. Uh, в общем, если вы захотите естественно рейтинг играть, скиллуху свою показывать, сразу начинаете можете играть в uh, рангет получается. Uh, почему? Потому что Почему сразу вам ранкет надо начать? Потому что вы, получается, как скилловый рок, <laughs> вы должны повышать свой рейтинг. То есть вам в основном не поможет ни обычный режим, ни дополнительный режим ваш... повышение вашей рейтинга. Во-первых, потому что дополнительные режимы это не повышают вашу скилл, потому что, к примеру, в рокете там разные эти добавленные, получается, как сказать, ну, способности, понятно? Типа, время проходит, у вас получается способности добавляются и вы их используете то есть но ну, это никак не может повысить ваш скилл потому что играть со способностью или без это большая разница то же самое в дропшоте потому что там нестандартная арена и там в основном вам нужно пробить вражеский пол чтобы выиграть и забить гол в кольцах может может ваш вот согласен кольца 2 на 2 может повысить скилл и то скорее всего нет потому что во-первых в кольцах это мяч нестандартный а баскетбольный и вам просто нужно забить в кольцо Мяч, то есть э, То есть, ну и даже не ворота. Ну, почему не, пом почему не поможет повысить ваш скилл? Ну, во-первых, потому что там нестандартный мяч, он будет действовать, он работать будет не как обычный. А, Во-вторых, э, там в основном тоже Ну смысла нету играть. То есть там поле нестандартное. Ну, поле может и стандартное, но в плане неудобно. То есть вы не можете там повысить свой скилл никак вообще. Так же самое и на снежный денек, потому что там вообще не мяч, а это шайба, которая ведет себя как хочет. Ну это полная фигня, короче. Я что и говорю, я вам советую, то есть играть э, сразу в соревновательный и даже начинать можно турниры, если они у вас уже доступны. Турниры и соревновательный режим если захотите повысить ваш скилл естественно заходите в тренировку можете в пользовательские игры не заходить во первых потому что это смысла не имеет я не знаю почему люди бывают показывают типа хорошие режимы они бывают помогают если э, достаточно того чтобы вам научиться играть летать к примеру ну парить в плане попадать по мячу вам вполне достаточно будет свободной игры э, и стандартных режимов вполне достаточно будет их просто полностью пройти вот на звездочку у меня правда тут одна не пройдена, я забыл про нее вообще. А, просто их проходите, а, либо дальше тренируетесь, пытаетесь попадать. И то есть со временем ваш скилл все равно будет расти, то есть вы будете понимать, привыкать, то есть это, это, это вполне достаточно, это вполне достаточно, чтобы научиться играть а, базовым типом я не знаю, игры там. А то, что летать, дриблить, там все дела, это, это я уже расскажу в следующем видосе, то есть, как вообще, как проходить это все, я буду потом в следующих видосах рассказывать, кому будет интересно. На этом вроде как все, то есть, я не знаю, что, я не знаю просто, что еще вам рассказать. Uh, ну, могу про ранги рассказать. То есть у вас есть стандартные дивизионы и сам ранг. То есть вы видели, ранг подразделяется на получается на первый, второй, третий. То есть получается бронза первая, бронза вторая, бронза третья и так далее. Серебро 1, серебро второе, серебро третье. Ну вы поняли. И есть дивизионы. То есть вы выигрываете, uh, у вас повышается дивизион. Ну, сразу он может не повыситься. Uh, вот примеру, выиграли две игры, он у вас повышается, к примеру, да, с первого до второго. Всего дивизионов четыре. У вас у вас, к примеру, uh, Division 1 вы выиграли опять там и дошли до Division 4. Если вы там выигрываете, там 1-2 игры, вас повышают в ранге То есть вы становитесь, к примеру, бронзой uh, не 1, а бронза 2 и так далее. Потом, вот вы встали бронза 2, у вас.. Uh, опять дивизион становится дивизион 1. И опять вам надо повышать дивизион 1, дивизион 2, дивизион 3, дивизион 4. После дивизион 4 вы становитесь уже только потом бронзой 3. Uh, в итоге после бронзы 3 также дивизион и повышаете, вы становитесь уже серебром. И так далее, по чем там повышаетесь, получается. Единственное, что могу еще сказать, что может ваш повы повысить скилл, это, естественно, время. То есть вы просто чаще играете. Если вам эта игра нравится, это, так тем более. Просто чаще играть, даже если вы будете проигрывать, все равно это хоть как-то повышает ваш скилл. Uh, все равно время всегда. Вот я как играл, начинал, я всегда один играю. То есть у меня нет, тем, вы не думайте, и у меня нету никакого напарника. То есть у меня никого нет. Я в соло это добился. То есть на протяжении всех игр, всего. Я просто это все сам, сам. Сам это самому это очень-очень сложно добиться. То есть, как во всех играх, нужна команда. Естественно, с командой будет намного проще. Это в разы в разы проще, как к примеру, в той же Доте, И там в Лиге Легенд, к примеру, я не знаю. Ну, в таких играх, где нужен напарник, и где. Ну, в плане в Доте, понятно, там нужна команда, в плане не напарника а в пять человек но в руки тихо это же проще либо вы играете в 3 на 3 вам нужно два напарника либо в 2 на 2 вам просто нужен один сразу можете кстати искать и советую просто играть на протяжении всех игр с напарником потому что и будет намно... вам намного проще это единственное, что могу сказать и также опять же вам скажу <сх> единственное, что вас может скилл повысить так это время просто играйте и у вас будет скилл повышаться. Естественно, вы не, вы не сможете сразу быть скилловым, постоянно попадать по мячу. Здесь э, же такие люди, блин, заходят и думают, блин, я не могу попасть, все, нафиг забросить эту игру. Да нафиг она всралась, типа, я не могу никак попасть, не могу, все, фигня, не могу летать, не могу забивать. Так естественно, вы просто заходите вы думаете, что вы сразу будете э, там грант... Какими-то сверхчеловеками, что сразу будете ранг повышать э, за глаза, то есть все игры выигрывать, там все дела. Естественно, как можно играть без поражений? Да никак, вы вот новичок, вы зашли и думаете, что всех победите, все вы можете, блин, да нифига подобного. Я же говорю, единственное, что ваш ранг может повысить, так это, блин, время. То же самое время и игры. И, и скилл то же самое. Время, это все Время. Это долбанное время. Со временем всегда везде, и в каждой игре повышается ваш килл и все дело. И все дело также, я же говорю, еще в команде. В общем, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Если я что-то не если что-то вам еще надо рассказать, то есть можете написать комментарий, я вам расскажу, покажу и все так далее. То есть, всем спасибо за это за просмотр. Всем до скорой встречи и пока!